Тут должна была, как обычно, играть песню пошлой Молли, но весь бюджет ушел на пиво для перпина. Привет, земляне! С вами Брис и Перпин, и мы пришли с миром, точнее с хейтом, потому что сегодня у нас тема хейта наших осов, почему же они такие убогие, почему они такие страшненькие и нераскрытые, и характер у них плохой, и вообще все на свете. Ты делаешь всю работу за хейтеров, не надо. Поставь хоть чуть-чуть пространство для творчества. Дело в том, что, ребят, когда вы хоть чуть-чуть... Популярный, вот, не знаю, у вас 5000 подписчиков хотя бы есть. Всегда найдется человек, который вас будет хейтить просто за то, что вы существуете. Поэтому мы делаем видео на эту тему, потому что очень-очень много такой фигни. Очень интересно рассказать вам про это. Естественно, все это будет в комедийном ключе, потому что тех, кто любит наших осов, больше, чем тех, кто их ненавидит. Поэтому, ребят, старайтесь поудобнее, там рисуйте, кушайте, все вот это Привет, вроде. роде. Вообще, я думала, что мне с Хейтом Особ достается всегда чаще, чем Перпин. Просто потому, что мои персонажи, скажем так, они более яркие и заметные. И кажется, что, типа, вот есть, да что, да... Да. Очевидно, что больше всего доставалось Бриз из-за ее длинных волос. Это же так нереалистично. Не знаю, это так тупо. И вообще сколько краски на нее уходит. Короче, как меня только не пытались задеть. Я помню, как-то создавала ролик на тему хейта тоже Оссор. Даже там нашлись люди, которые мне написали, что она там, наверное, жрёт бутони что они у нее такие длинные. То есть, когда ты видишь такого персонажа в аниме, ты не задумываешься, почему так. Потому что ты привык. Да? Это аниме! Это же аниме! Когда человек создает себе такого осы, ты такой: нет, подождите, это что-то какая-то херня, это же нереалистично, такого же быть не может. Тут еще, знаешь, типа работа на контрасте в том плане, что а, один персонаж с длинными волосами, а все остальные выглядят как, ну, типа как люди. Ну, неправда, на самом деле, у меня есть привычка, я всем персонажам длинный волосы рисую. Если так посмотреть, то и у виолы они длиннее, чем ну, среднестатические. Просто ублюд, да. они типа супер-супер мега-длинные, просто потому что мне так захотелось. И это это так странно, что люди хотят поменять чужого персонажа. То есть, ну, не вам же этого персонажа рисовать, да? Даже если вы хотите нарисовать этого персонажа и он вам не нравится, то это какое-то странное желание. Да, я согласна, на самом деле. И доставалось ей еще, очевидно, из-за палитры, потому что она, ну, смесь всех цветов радуги. Я с этого просто уже кекаю, потому что раньше, вот, когда вот я была совсем еще мелкой, меня это как-то задевало, типа, нет, а теперь я уже, ну да, и че? И часто пишут, что она выглядит как клоун, как -то... И я такая типа, спасибо, чел. Так и задумывалась. Ты только что сделали комплимент. Но, если честно, помимо Бриз, я знаю, в это сложно поверить, другим персонажам тоже достается. За что, боже? Достается Виоли за то, что у нее нереалистичные пропорции. Тела. Большие сиськи, насколько я помню. Ну да, за большие сиськи. Даже тот факт, что я постоянно везде упоминаю, что она сделала операцию. А на операции вообще можно хоть десятый размер себе сделать. Никто не слушает. Все таки это большие сиськи, их не должно быть. Оставалось, кстати, и Блейзу... За длинные волосы? Да, тоже за длинные волосы. Почему людям так не нравятся длинноволосые персонажи? Но они же родственники, у них даже гены одинаковые. Понятное дело, что у них обоих длинные волосы Вот они огредеют когда увидят, что их родители тоже длинные волосы. Писос, какой ужас. У тебя что, семья Мэри Сьюх? Короче, доставалось всем по чуть-чуть, но за характер, на самом деле, вообще никому не доставалось. Люди, видимо, просто докапываются, в моем случае, исключительно до внешности. Я просто буквально помню, как человек мне писал... Детальный, большой комментарий с хейтом на тему того, как вообще могла родиться Бриз, что у нее вообще в детстве были такие волосы. И я такая, чел, ты пытаешься найти логику там, где не должно быть логики. Это просто комиксный персонаж. Он просто такой, потому что я его таким нарисовала. Просто генетика. Ну, такое реально бывает. Да, типа такое как раз и бывает довольно редко. То есть такие люди существуют, но они типа суперредкие. А че ж Серегу тогда не хейтит за то, что он альбинос? Дачно, Серега! Его хейтили. За то, что она но? Да, я помню, писали, что он попадает под стереотипы, что я нарисовала альбиноса белые волосы и красные глаза. И это типа стереотипная внешность альбиноса. Это... Это не стереотип, Ну, внешность Альбиноса Это внешность Альбиноса А почему этой чернокожей девочки Черная кожа попадает Под стереотип чернокожей Спасибо, что напомнила про Серегу Я и забыла, насколько это тупая предъява Не ищите большой логики, они просто выглядят так Потому что мне захотелось Даже в аниме, где, типа, наш реальный мир Показан, да, то есть повседневность Персонажи есть тоже, которые, ну Выглядят, скажем так, не по канонам Нашей вселенной, но, тем не менее До аниме мало кто докапывается, потому что это же у моих персонажей очень редко докапывались до их внешности Просто по одной простой причине У меня нету каких-то ярких цветов Все они ходят, ну почти все они ходят В униформе а Внешность у них естественно особенная Но это, типа в рамках вселенной это Для них нормально Решили так скажем докопаться в целом до моих персонажей эта история про то Как на меня написали огромный Пост Я вообще нашла этот пост как? Я его сама не нашла Его нашел один очень наш хороший Олег, мне тогда написала э, Бриз, и такая говорит Слушай, короче, присядь то Ты только знаешь, что все хорошо Я тебе кое-что сейчас скину, но ты знаешь, что все Хорошо, и я такая, господи, что случилось? Кто-то умер, я не знаю Она скидывает мне этот пост, я его читаю Через пару минут, когда я его уже Прочитала, она такая, пошли в войс Она думала, наверное, что я буду плакать я... И она должна меня успокаивать, но когда я Зашла в войс, первое, что я сказала, это я бы определенно расстроилась, если бы там было хоть что-то достаточно. Да-да-да, на самом деле весь пост состоял просто из каких-то фактов, которые автор сам придумал. Такой инфы. даже в интернете нет. Он просто такой посмотрел на картинку и сделал собственные выводы. Кучка преступников, которыми заправляет девушка-киборг. Слушай, может быть он хотел, чтобы так было? Возможно, да, возможно это его подсознательное желание. Единственный персонаж, которого он не хейтил, это Фио. Фио. При том, что он больше всего похож на Мэри Сьюха, я даже уверена, что он и есть Мэри Сьюха. Но поскольку он персонаж второго плана, то ему можно. Чел такой пишет, типа, единственный перс, который мне там понравился, это, короче, Фио, но она его испортила тем, что нарисовала его в женском купальнике и у него там пенни торчит. Вот знаешь, вот разница между нашими фанатами это типа вот эти такие, боже, фу, Фио, в женском купальнике отвратительная, отписка от пирбина. У меня Серега в женском купальнике так достаем девочки салфетки, покажу маме мы повесим это. Там было вообще много фигни, вплоть до того что Маришку обозвали девочкой, которая управляет водой, что естественно неправда. Спиртом. Нет, спиртом у нас управляет <свят> Когда я читала этот пост, ну, честно говоря, ничего кроме смеха у меня это не вызвало. Там еще было парахель. Опять же, то, что это чернокожая девочка с седыми волосами. О, боже мой, как же так? Это нереалистично. У всех чернокожих должны быть черные волосы. Они же не умеют не сидеть, они а, еще а, просто... не красятся. <свят> просто дети не знают, почему она такого цвета. <свят> да, помимо того, то, что, во-первых, он не натуральный, да. Я еще 28 и она выглядит как маленький ребенок ну камон ребят ребят ну чисто на слово поверьте но ну, там будет объяснение логическое у всего всего Просто подождите. А чуть -чуть. Я хотя типа, не понимаю, вот зачем, вот кому мы обязаны что-то логически объяснять. Тоже в аниме есть куча персонажей, где мама выглядит как ребенок, знаешь, рядом просто до 14 лет, да, которая просто ростом 180. И для него это норма, это типа как просто как прикол супер-мега маленькая мама. И батя там кабан такой здоровый. То есть это, это просто сделано. Почему ты вообще должен кому-то объяснять? Может, ты захотел, может, тебе фетиш такой. Больше всего я ржала с э, Евой. Киборга-убийца, это теперь наш мем Это как тот мем В киборг-убийца Морька, а бедненькая Мы мочим, алкаш в купальнике а Баба с на самом деле, нам часто пишут такое, но мы особо это уже не читаем. Мы как бы заняты развитием вселенной, чтения а не чтением комментариев о том, как Во-первых, мы э, реже намного все это делаем, а во-вторых, этого, кстати, на самом деле стало намного меньше. Видимо, начали как-то мы вкидывать лор больше, люди стали разбираться и как-то забили. Да, может даже втянулись, кто знает. Я даже в комиксе не делаю акцент на длинных волосах Брис. Никто из персонажей не замечает этой длины просто потому, что я пытаюсь показать что это нормально у них абсолютно абсолютно то же самое я не делаю какие-то акценты на внешности если вы сомневаетесь персонаж ваш Мэрисью или нет просто заполните какой-нибудь Мэрисью Бинга посмотрите и если нет то вообще не парьте кстати моя Бриз бы что там не ни говорил ни в одном из Мэрисью Бинга ни разу не заполнялась хоть даже наполовину у меня кстати абсолютно точно также у меня ни один персонаж тоже не заполняется в Мэрисью Бинга поэтому наш персонаж не Мэрисью ваши скорее всего тоже если у вас есть хейтеры, да забейте вы на них Рисуйте свое удовольствие Прорабатывайте вселенную, прорабатывайте персонажей Все будет у вас хорошо Кто-нибудь до ваших персонажей да полюбит Главное помните то, что тех, кто ваших персонажей любит А больше, чем тех, кто ваших персонажей ненавидит а вот они наши спонсоры, вот они тоже любят наших персонажей. Наши спонсоры не Мэри Сью. Кроме они Виктора. Они самые-самые лучшие персонажи, кроме Виктора, да. А всех остальных мы придумали нормально, а Виктора под спидами.